О реформе общественного транспорта в Санкт-Петербурге мы уже рассказывали, а подробнее познакомиться с новой техникой для северной столицы удалось на выставке «Электротранс». Но если компания транспортной системы провела очередной рестайлинг троллейбуса «Адмирал», уже закрыв свой петербургский контракт, то Мунмаш представил самую что ни на есть серийную машину. Белорусский БКМ привез на выставку свой пятитысячный троллейбус. Им оказалась машина модели Олигер 321-й уже заслуженной серии, и именно этот троллейбус поедет в город Санкт-Петербург в составе большого контракта на 97 новых машин. Подобную машину Белкомунмаш впервые показал в прошлом году, причем создавали ее под конкретный контракт на поставку в болгарский город Враца. Новый кузов модульный, состоит из отдельных секций с унифицированными размерами и аналогичен родственным электробусам. Собственное имя «Альгерд» отличает новый троллейбус от классической серии Сябор. При этом индекс остался прежним. Формально 321-я модель выпускается аж с 1999 -го года. И даже приставка 00D знакома по машинам с автономным ходом, которые эксплуатировались даже в Москве. За автономный ход «Альгерда» отвечает довольно емкая тяговая батарея на основе NMC-ячеек. Здесь ёмкость накопитель 93 кВт/ч. Производство батареи РНР и российский производитель тяговых батарей. Электродвигатель в данной комплектации установлен в Псковске, 180 кВт, мощность его составляет. Батарея размещена за перегородкой в заднем сфесе. У модификации без автономного хода на ее месте размещены еще пять сидений. По ходовой части импортозамещение уперлось в общеизвестный для автобусов ограничитель. Поскольку портальные мосты ни в России, ни в Беларуси не выпускаются, то альтернативы китайцам фактически нет. Для «Альгерда» мосты поставляет фирма GK Drive из города Суджоу. Санкции сыграли свою роль. Портальные мосты сейчас китайского происхождения. Было проведена в 2020 году опытная эксплуатация у нас в Беларуси на Гомельском троллейбусе. Был получен опыт по эксплуатации, по обслуживанию. Исходя из этого, было принято решение внедрять вместо Ну и немецких мостов ЗТФ китайские мосты. Петербургская версия Альгерда получилась технически сложной. Помимо систем контроля бодрствования водителя, прямого замера давления в шинах, датчиков дождя и света, камер по кругу, здесь есть и диагностическая система, которая проверяет множество параметров и хранит их в течение месяца. Поэтому стоит машина немало. В январе Петербург закупал их примерно по 35 миллионов рублей.